У дуб зеленый, золотая цать над дубитом, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Здравствуйте! Как вы догадались, сегодня речь пойдет о дубах, а вернее о двух исполинок, всем своим видом, излучающих благородство, мощь и силу, о дубе летнем или черешчатом, и дубе красном, или, как его по-другому называют, дуб северный. Летний дуб всем нам известен с детства, именно его имел в виду Александр Сергеевич. Родом он с европейской части России, но встречается даже в Северной Африке. Это мощное дерево, высотой до 40 метров, широкой раскидистой кроной. Все дубы долгожители, но чересчатый, переплюнул всех своих собратьев. Его средняя продолжительность жизни около 300-400 лет, но при хороших условиях, говорят, даже до 2000. Так, старейшему дубу в Балтике, Стелмурскому дубу, по разным оценкам дают от 1000 до 2000 лет. Представляете, сколько событий видел этот дуб? Если бы он мог говорить, то сколько бы историй поведал. Дубы очень требовательны к освещению, а летний дуб в особенности не любит застоя воды и высокого уровня грунтовых вод, однако может выдерживать временное подтопление. Благодаря корневой системе крайне засухоустойчив, растет на любых почвах, отличается медленным ростом и только в 20-летнем возрасте начинает активно расти. Другой красавец – это дуб красный. Впервые с этим растением я познакомилась в далеком детстве, когда мы с мамой гуляли по парку и собирали желуди и листья для поделок и букетов. Особой удачей было найти желудь круглой формы. Для нас это было все равно, что четырехлистный клевер. Только спустя много лет, поступив в лесотехническую академию и собирая гербарий, я узнала, что это совсем другой вид и называется он дуб красный кваркус рубра. Дуб красный, или как его называют дуб северный, очень похож на наш черешчатый, такой же красивый и морозоустойчивый. Устойчив к ветрам, не к плодородию почвы, однако предпочитает нейтральные почвы либо слабокислые грунты, более устойчив к и болезням, в отличие от нашего красавца. Крайне редко повреждается мучнистой росой. Крона красного дуба более стройная и компактная, но это компенсируется более быстрым ростом. При хорошем освещении и уходе к 10 годам дуб будет около 5-7 метров. Заядлые садоводы собирают листву красного и летнего дуба и используют ее для зимнего укрытия. Сухая листва за зиму не перегнивает и позволяет растениям прекрасно перезимовать. Если у вас большой участок, то обязательно посадите дуб, а лучше два – северный и летний. Помимо укруного материала и тени в знойный жаркий день, вы получите удивительно красивую картину осенью, когда два гиганта будут украшать ваш участок. Один в золотом, а другой в багряном наряде. На этом все. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Ждем вас в нашем садовом центре. Увидимся.